Приветствую всех! Откроем учебник на 31 странице и тема этого урока «Выучивание произведения». На этом этапе работы над пьесой нам необходимо просто повторять пьесу в определенном порядке, принося все задачи о звуковом представлении интонации, к памяти во внутренних ощущениях, к мышечной памяти. Зачем нам это нужно? Для начала. Закрепить и улучшить все задачи о представлении звука и интонации, чтобы было легко и быстро настроиться на все задачи перед игрой и удерживать фокус во времени. Во-вторых, чтобы принести все ощущения и мышечное движение глубже в подсознании, таким образом больше не перегружать себя всеми задачами, о которых необходимо думать во время игры. И как бы создать больше пространства в голове для более творческого подхода и для более креативной игры без усилий. И в-третьих, для того, чтобы полностью запомнить пьесу, конечно же, к этому времени пьеса уже будет выучена почти полностью наизусть, но не железно, и выполняя все шаги на этом этапе, вы сможете полностью и крепко заучить наизусть всю пьесу, без особых усилий. И также, следуя эффективному выстроенному плану занятий на этом этапе, вы сможете выучить пьесу очень быстро, и когда наоборот, если у вас нет четкого плана, то, скорее всего, на этом этапе вы застрянете надолго, перегружая ваши руки, вашу психику. Вкладываем много часов в занятий и все равно боясь играть всю пьесу целиком в быстром темпе. В следующем видео в плейлисте Фортепиано Академии вы найдете очень полезные советы о том, как заниматься наиболее эффективно, фокусируясь и не распыляясь. Давайте откроем учебник на 32 странице и последуем всем указаниям. Итак, здесь очень важно сохранять один и тот же порядок фокусирования на музыкальных средствах выразительности. Артистизм. Из этой энергии настраиваемся на образ, форму и пульс. Если вы повторяете блок э, длиннее, чем одно предложение, убедитесь, что у вас в голове есть четкая карта элементов формы этого блока. Далее представляем первые звуки в тембре, гармонии, динамике и балансе с движением звука. Набираем вес, подносим руки к клавиатуре и играем, постоянно представляя звуки, интонируя сопротивление все грисанты между звуками и исследуя фразировки. И к концу занятий на этом этапе все эти задачи станут ощущаться очень маленькими, будет очень легко настраиваться на них. Итак, первый день вы занимаетесь над каждым предложением отдельно. Это страница 81-97 в дополнительных нотах. Повторяю три раза каждое предложение. На следующий день... Вы занимаетесь над каждыми двумя-тремя предложениями. Это страница 98 по 106. Опять повторяю каждый блок три раза. На следующий день занимайтесь над каждыми пятью-шестью предложениями страницы 107, 111, повторяя каждые блок три раза. И, наконец, повторяйте всю пьесу целиком три раза до последних три страницы в дополнительных нотах. И известно, что лучший способ обучения – это следование хорошему примеру, так что в конце этого видео, видео в ускоренном темпе вы можете посмотреть всю сессию моей работы на этом этапе. Между повторениями вам, возможно, понадобится остановиться и проработать сложные места. Так что давайте откроем страницу 53 учебника и просто последуем всем указаниям. Эти указания очень важны, потому что если у вас нет четкого представления, как нужно работать над сложными местами, вы никогда по-настоящему не зафиксируете их, только будете наращивать страх по поводу этих мест, играя всю пьесу и все равно ошибаясь в тех же неудобных местах. Ну, скажем, я не чувствую комфортно в этом нисходящем пассаже. Я хочу улучшить качество этого пассажа. Я сначала объясню все шаги, и потом продемонстрирую, продемонстрирую все в ускоренном темпе. Сначала я проверю, если мне нужно улучшить движение локтя на переходных нотах, или, возможно, нужно интонировать лучше музыкальную речь на определенных интервалах но здесь скорее всего мне просто нужно прочистить движение локти также обратите внимание на улучшение звукового представления потому что иногда звуки не проигрываются или вы крикивают потому что в нашем представлении эти ноты недостаточно прозвучивают так что если мы не можем контролировать звук представления тогда мы не сможем проконтролировать и в исполнении. После того, как я ä, проанализировала проблему и зафиксировала ее, я буду повторять ä, точно эту часть, точно это место, половину такта, в разных темпах три раза в медленном темпе, три раза в оригинальном темпе. Как только я почувствую, что э, это место стало получаться само по себе, я начну повторять его в контексте более обширной части, двигаясь от конца к началу. Потому что даже если проблемная часть становится более комфортной, если мы начнем просто играть сначала, или просто в контексте более большого блока, эта комфортная часть станет опять дискомфортной. Так что здесь я начну повторять ее, играя с предыдущего такта, опять э, медленном темпу. Темпе 3 раза, в нормальном темпе 3, 3 раза. Затем опять расширяя границы, чтобы повторять это место с предыдущего предложения. Другими словами, я нахожу проблему, я исправляю ошибку. И я выучиваю это место. И затем я выучиваю это место в контексте более большой части. Вот так это выглядит. И сначала я покажу конечный результат, а затем вы увидите всю рутину работы над этим местом в ускоренном темпе. Теперь я покажу работу над всей пьесой на этом этапе. Смотреть и слушать в ускоренном темпе. Это видео будет ощущаться немного странно и дискомфортно поначалу. Однако в то же время это очень полезно и интересно, потому что во время просмотра что-то происходит, что-то переключается в голове, что дает возможность почувствовать, ощутить весь объем работы на этом этапе. Так что если вы сможете игнорировать быстрые движения, вы сможете почерпнуть что-то очень ценное здесь. И на этом я закончу и увидимся на следующем уроке. Thank you. Thank you. Thank you.